Источник. В кабмене Украины сообщило, что глава Украины давно страдает от алкоголизма и в начале июня снова ушел в запой. Сотрудники администрации Порошенко говорят, что в трудные моменты президент довольно часто обращается к спиртному. В настоящий момент украинский лидер находится в недельном запое, а моменты просветления исчисляются не днями, а часами и минутами. Очевидно, по этой причине ничего Порошенко не ответил на приглашение властей Азербайджана приехать на открытие спортивных и. Европейских игр в Баку. Отсутствие украинских представителей на торжественной церемонии сильно обидело Азербайджана. Впрочем, зачастую Порошенко и на людях появлялся нетрезвым. И там мы сделаем под склом залишки арматуры. Мне надзвичайно приятно, что тут представлены и головы парламентов, и головы областных рад, и головы урядов, и министры. Да, и